здравствуйте мои любимые зрители моего канала Ната владимировна меня зовут вячеслав комментарии с прошлому прошлому видео это не я придумал выставлять именно в таком формате это требует youtube и не просто требует он пред, предлагает чтоб именно так выходили видео на моем канале и на всех каналах соответственно. И мы начинаем. Мила, ну как же так? Мы же должны были поехать к моей маме! Сегодня же пятница! Ну ладно, лежи отдыхай, я одна когда съезжу. Пацаны, я отмазался, сегодня тусим! Я не поняла. Беги, братан, беги! Просто беги! Саня, вот так уже час, что делать. Я знаю, что делать. Сладкое, короче, дай, братан. Еще. Все настроение красный. Все Это сторис, Карины. А это сторис Давида. У Давида на канале скоро 6 лямов. Просто. И он просит, что. Скоро будет, просто. Что-то просит. И издевается опять над своим братом, просто. Каждое видео издевается над своим братом. А, Нет, а это дурак, вчерашний да. дядька. А был, без я? зубов. А да, что ты, блядь, давай тоже нахуй. Дядя Петя, ты дурак. Дедка, вот тебе конфетка. Дядя Петя, ты дурак? Со старого фильма. Милый, а давай пошлим. Слушай, голова так болит. Давай спать, а? Я так устал. Милый, ты в душ? Ну... Она ему предлагает, а он просто не понимает, что она от него хочет просто. Ну да. Пошли вместе. Ты что, дура? Он такой маленький. Как мы там мыться было? Зайчика, у меня для тебя кое-что необычное. Кокосовое пиво, да. Господи, хоть бы кокосовое пиво. О, Вера, иди сюда. И что же то он там увидел во время... Смотри, какой диван кожаный, наверное. Он думает не о том. Она думает о нем, а она, он думает не на том. Милая, давай поиграем в ролевую игру. О, супер, давай Варкрафт, я за орков. Давай, поехали, сейчас создам. Котик, а давай сейчас на кухне. Так мы уже поели, что опять жрать? Да сколько можно? Дорогой, хочешь, я сегодня буду грязной девчонкой? Помойся и будешь чистой девчонкой. Алло, Джек, включите воду. Вы что там охренели вообще? Нам помыться надо. Вова, смотри, как тебе? О, Замечательно. Тебе не холодно? Может, холодно кинуть? Девочка, ходь в шикзотики. круто, вот это ананасы. Девочка, огонь, просто огонь, девочка. Девочка фоткается на видео. А Роман не понимает, что она делает просто. Что она делает. Давай ты вот а -а -а, не при мне будешь снимать эти свои непонятные тупорыные ролики для непонятных людей этот, ток а -а -а. Он уже не понимает. Такая продвинутая сеть ТикТок. Он не понимает просто. Это, это здорово и великолепно. ТикТок, Хорошо. Я хочу снимать свой тикток, вместо того, чтобы снимать свой тупорылый инстаграм и делать вот этот. Просто тикток – это для молодых, а инстаграм – это просто для старперов уже. Вот так вот. Сережа Штепс. Иди открой, у меня а у меня Штепс. Что, сложно что ли? Да все, все. он так любит свою жену просто что просто не хочет ничего делать что она говорит и за дверью коробочка розовая Это, тут тебе посылка какая-то я ничего не заказывала я тоже ничего не заказывал похрен давай посмотрим что здесь там они увидели а, а, а, а, Пробки просто выше 24 р ⁇ ж довида готова а ты боялась они поменялись телами это просто ужас фу напугалась <и> <и> <и> это что я <и> это <и> ты а ты это я? походу мы телами куда нялись Ужас просто бесконечный ужас просто. Блять, не матюгайся. Мужан, друзья, очень хорошая погода. А привет, э -э Радима. Да ты? Он записывает видео, а жена мешает. Просто по телефону что-то говорит. Все поздравляю, Балберт поздравил. Что хочешь подарок ему уже попросить? Машину? Ой, ты, как... ты давай куторма, так мне не надо наглить, да, конечно. Куторма. Ты, на вот, ты же молодая семья, мантоварку попроси, будете ругаться из-за этой машины. Да, он сейчас в эйфории теперь она обещает, через два дня пройдет эйфория, это все забудется, потом пилить его будешь. Конечно. Я вот четверых родила. Мыть, пилить. думаешь, я первым там, почти чайник там, туфли, сумочку. Ты в одних идти. За каждого ребенка что-то себе наруливало, просто каких-то вещей. Я в джинсах уже пять лет хочешь. Джинсы хотя бы попроси. Тем более у тебя муж электрик. Вещей от мужа. Если бы не рожал, то вещей бы не было. Ну, у меня подруги он тоже. Котороп-котороп все. Машина-машина. Развелись, сидят без квартиры, без машины, без ничего. Конечно. Вот. Не рожают и квартиры, и машин нету. Ты да Мужику что нужно? Мужику нужен любовь и покой. Не напрягай его. Конечно, слушай, мои мудрые советы. Все, давай, пока. Не мешай... Мужу записывать в лог. На телефон. Что тебе четвертого ребенка? Ой, ты тоже куда-то можешь, Миша? А ты в мечети мне на свадьбе. Обещал Сергею их поставить хотя бы? Подарить. Поставлю без проблем, Сейчас Сергею не могу поставить Обещал при свадьбе, а четвертый ребенок пришел. Он даже Сергею не подарил. Степс, вторая серия. Капец, у меня сиськи. У меня сиськи. У меня свои личные сиськи. Удивительно, просто. У девушки и. Не надо это говорить. Просто не надо. Всем понятно, что у тебя там. А, Какое детское слово. Рита, хватит мы! Сейчас чем-то решим. Серёжа, блин, у меня под юбкой. Чип. Пошли. Возможно, это сон. Вот ущипни меня. Ага, не буду я тебя щипать. У тебя нежная моя кожа, а там сразу синяк остается. На тебе опять. Похоже, это не сон. Ах, я поняла. Ничего ты не понял. Это до конца жизни так будет уже. Да на кассе нас на банке помнишь? Я понял. Что-то, что-то. Вы поменялись с телами. Дошло. Я тебя даже ударить не могу, потому что у тебя мое. Красивое. У тебя мое, а у тебя твое. Сережа, я хочу в туалет. Положение следует, но пока не нашел. Все, давай быстрее уже. Марина Федункив в эфире. Куда упасть? Марина выгуливает собаку. Казалось бы, это собака. То, Шишо, а? куда на помойку? Фу! Давай заходи. Здрасте, Валентина. Ивановна. Да, нет, что-то спина прихватило. Ничего. Здрасте. Марин, ну честное слово, ну уже перед соседями неудобно, я уже ей посуду помыл. Оказывается, она выгуливает мужа. Не собаку, мужа. И, и полы все помыл, а ты надо мной издеваешься и издеваешься. Что ты со мной как собака? А ты у нас не собака. Ты, Кобелина, у нас ни одной сучки на корпоративе не пропускаешь. Пьяный, грязный, приходишь, как пес помойный. Обои все сожрал. Какие обои? Ты столько жрешь, что я посчитала, обои на обои большой комнате хватило. Хорошо, что выгляло. сегодня штульчак сухой будет. Куда? Место! Это юмор. Сейчас лапы мыть будем. Блин, нафига этот... Любит мужа, уважает. Будет мыть ноги и руки. Быстрый займ брал. Серегу увижу, убью скотину. Не надо отдавать, не надо отдавать. Если хозяин... Если хозяина нет... Глазами телефона... Вайн. Да я вот уже спать ложусь, сериальчики смотрю. А ты что делаешь? А я в туалете сижу. и выключаю телефон носом. Ты что, носу ковыряешься? Нет. А что, нельзя? Блять. Ругательство. Андрюшка Глазунов решил заварить чайку себе. А зачем ты складируешь чайные пакетики? Как зачем? Я их все соберу в чайничек. Добавь... Ноу-хау от мамы. Зачем складывать пакетики для чая? Всякие травки, мяту, мелису, чабрец. И получится очень вкусный душистый чай. Решил почистить апельсин. Почистил. Не складываю в помойку. Ты что убрасываешь? Это же цедра. Ее можно добавлять в различные блюда. Положи в цедрилье. И сушилочку. Вот такие дела. И Андрюша ел. А доедать то будет? Вот. Что доедать? Как что? Что? Майонез. М, м так вкусно. Вкусно. Нет, спасибо часть 8 пакетиками Бэ. Жан, подай соль пожалуйста может ты сам протянешь руку вот она перед тобой стоит я вообще-то работаю. мне сложнее ты блогер ты сидишь на телефоне и рекламируешь суши по-твоему это работа я вот она просто не понимает это обалденная работа просто Всеми работа, работа. Я не, не ерничаю. Делом занимаюсь, еду готовлю. А я доедаю то, что не доедают дети. А ты сидишь вечно в своем айпаде. Тебе сказать, что я смотрю? Рекламирует. И доедает за детьми Свинку Пепу, Машу и Медведь. А мне еще стирать, готовить, потом сушить это все, и вечно прищепки падают. Ой, а когда ты эти прищепки-то подбирала? Кто их подбирает? Я! Я! Да я из-за этого Иду вниз и подбираю. На и начали ругаться. И бумажки кидать друг другу. Мама. корову а ночью белила, стирала, руками, без машинки. А я твои годы уже на двух работах работал. Еще ремонтом занимался. Соль подай. Чего ты мне даешь? Это сахар. Ой, тунбалас. Батька жесткий Просто. Я его ненавижу, ненавижу. Как, слушай, а давай вырежем всю его семейку. Мы отомстим бывшему. А давай-ка вырежем. Точно. Сначала распечатаем на цветном принтере, а потом вырежем. Оказывается, бумажку отрежем. А я всем расскажу, что у него питька малюсенькая. Так у него же вроде большая. Сейчас я надену... Как она узнала об этом, что она большая, маленькая? Как узнала? Она сексуальная, дойду до бара, напьюсь там, а потом пойду по рукам. Кать! Да ты уже не знаешь, куда эту мысль приспособить. Че-то как -то машина сломалась. А я знаю, что делать. Че-то какие-то проблемы, то до да, всем проблемы какие-то девочки, Катя. Ну все самое сексуально. Я пересплю с его лучшим друг. Как быстро отомстить бывшему? С С Марком? С Марком. Катя, это же собака. Прежде всего, это его лучший друг. Хочешь отомстить бывшему, переспи с собакой. Его. А я ему сейчас позвоню. А? Алло, Коля! Ну как кто это, Катя? Катя, мы с тобой парень три месяца назад набились и переспали. Так вот, Коля, пошел ты, не Вот так вот. А что, ты вот посмотришься, что ли? Да, кстати. Что, как, идет? Только честно. Честно сказать? Не вот, честно, идет. Скажу, ты как, человек гнида, видишь? Вот, конкретно гнидом. Помнишь, с деньгами были проблемы? Были. Ты не поможешь мне. Хотя бабки были, я знаю, были у тебя бабки. Он спросил, как прическа. Он спрашивает, почему не дал денег? Окей. Вот у меня были проблемы да, с полицейскими, да? Ты не разкидал, блин, когда тебя бы, у тебя акашка там есть, нормальная, бы помочь акашка. мне? Нет, ты не помогла, ты гнида как человек, ты мразь конкретно скажешь, блин. Это фигня все? Как ты прическа? Кидал, как прическа-то? Да, прическа нормально, да. А, -а, -а. а вот как человек тебе мразь конкретно. А, фигня, это... Прическа хорошая, а так ты, га. Я иногда смотрю на Я думаю, это же насколько надо быть бессмертными, чтобы из раза в повторять некоторые вещи. Особенно те, за которые... И многие сейчас спросят, о боже, что же это за такое зверское преступление? Я вам сейчас покажу, и меня поймут многие женщины, и поэтому я... Ты пьешься такая чайочек? Я в жало, хочешь выкинуть, тыаешь шикрузовки, Катюшка а там нет мусорного пакета? Нет! Что-то Катюшка пакет, рассказывает? Ты пачай пакетик обратно, достаешь этот мусорный пакетик, ты читаешь его доходы, страшно злишься хочешь начать убивать! Ну такая, дорогой, правила выживания в этой квартире просты. Вы не мусорный пакет... Так что если я сегодня. Накипе у Катюшки-то. Прошу меня оправдать. За мусорный пакетик. Оправдать за мусорный пакетик. Ой, Белый! Белый! Девочки, а вы знаете, что есть такая примета, что котенок ложится на полной метке. Серьезно? Mm -hmm. То есть туда и болит? Да. Прикольно, а давайте проверим. Кто о чем болит, тот о том и говорит. Ну-ка, где у тебя были? Только давай, проверим, да? Угу. Ой, отрадуется, мне живот болел. Серьезно? Полечил. Серьезно? Ну давайте ну-ка. Котик. У меня колено болело. Прикольно. Значит, это правда работает, да? Ну-ка, давайте мне попробуем, да, тоже, да, давайте. Посмотрим, что у меня там, пусть еще. Давайте все, все, смотрите, они ничего не найдут. Потому что я здоровая, понятно? Смотрите. Можно быть в себе уверена, что ты здоровая? Нельзя ни в ком уверен, ни в себе, ни в ком. Смотрите. Я здоровая. Что еще ищут, да? да Че, серьезно? Да фигня все это, не верю. Уберите кошек, нога! Вот так вот. Ну здравствуйте. Дядя Сережа, е-мое. Сегодня в нашей рубрике прикольно, я дядя в форме, Серёжа. потому что шар это тоже форма, обзор продукции компании Прономат. Многие под Какая-то у него реклама просто. Подписчики помнят, что подобный обзор я уже выкладывал. И тогда получил шквал одобрений в свой адрес. У людей реклама полезла. А подписчики сказали, что не выкладывай такое просто. Просто не выкладывай. Вот. Добрые подписчики. Дядя Сережа. И мои тоже добрые подписчики. Вот. Но тогда, ребята, я забыл сказать две вещи. Первое – это то, что продукцию компании Прономат можно вернуть. Вернуть в течение 30 дней. И вам за это вернут деньги, представляете? Это не так часто бывает. Ну, вдруг не подойдет. Вот не работает с вами, не да? Не работает. Вы железный человек, и попа у вас тоже железная. А второе, ребят, сейчас действуют скидки. Скидки до 30%. Это максимально возможная скидка на продукцию. Поэтому вот тут вот внизу есть ссылочка. Вот тут Нажимаем, вот. Нажимаем, вот переходим, вот. заказываем. Вам привозят и правильных иголочек вам в попу. И в другие места. Угу. Я просто обожаю всякие поговорки, крылатые выражения. Полина, мадам Така, что-то расскажет. Меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей. Давайте не забывай, Если вы думаете, что я нажимаю на стоп, просто так, музыка. Во всех вайнах музыка, которая... Ну, поехали, смотри дальше. Ты сказал ее Неге, на человек он был так себе. И кончилось все. Так себе. Не... И все кончилось так себе. Работает нихрена это выражение. Выше головы не прыгнешь. По факту это выражение заставляет вас думать заведомо хуже о ваших возможностях и потенциале. А чтобы узнать, каков ваш потенциал на самом, на самом деле, попробуйте прыгнуть выше головы. Не прыгни! Я не умею подмигивать. Сада киляют, карабан идет. Поговорка-то хорошая. Только большинство ее использует как оправдание своим тупым поступкам, которые встречаются множественной критикой. Как говорила моя учительница: если вы считаете всех вокруг гнобом, то задум. Не надо считать всех га. Если вы так думаете, вы сами га. Мы здесь, может да, от вас. Ну и последнее. Как... Вы услышали? Если все вокруг га, то значит, вы, это вы га. Да на ваше вежливое спасибо, вам отвечаю. Спасибо, в карман не положишь. В смысле? Еще как положишь? До 31 марта на Алиэкспресс распространяется. И в конце оказалось, это просто реклама Алиэкспресс. при покупке всего от 1 рубля получаешь набор купонов на 36 долларов также каждую неделю среди совершивших покупки проводятся розы автомобиля годового запаса бензина и кругосветного пути Жень, мне кажется... а это же не нравится ролик, ролик. А мы каком... после утра после вписки чиксы после вписки Смешно просто съел свою Левотину. А С Андреем. А. А. Хороший парень. Руки у него вроде есть. Тоже Ирка на нас не обиделась. А давай мы прямо сейчас ей позвоним и спросим. Алло Ир, привет. А, да, все, ладно, хорошо, да, давай пока целую. Все, говорит, сейчас нож из бочины вытащит, и она на нас в полицию заедет. Смертельные шутки про нож в бочине просто. Ой, навижный вод болит! <смех> а я тебе говорила, не надо смешивать. Я вот вчера одну водку пила, и сейчас как стеклышко. Сейчас тебе водички принесу. Только морщины разглаживают под этим. А так, как стекошка. <связывая> В каждом ролике матюгаются просто такой пипец, е-мое. Сека. <связывая> стоят такие добрые молодцы. Стоят, стоят. Стоят, стоят. Засмеялись, убежали просто. Все. Не судите по внешности. Не судите по внешности. Всем привет. Сегодня ролик не юмористический, хотя это с какой стороны посмотреть. Несколько дней на. Ника Вайпер расскажет про... Некоторые люди вылетали в Астану, а прилетели в Нур-Султан. Да-да, я переименование столицы Казахстана. Я думаю, большинство это было следующим образом. Слышала? Астану в Нур-Султан хотят переименовать. Смешно. Не, ну это прикол, они такого никогда не делают. Был подписан указ о переименовании Астаны в Нур-Султан. Нахрена было так заморачиваться, если с таким же успехом можно... Просто у них такие там порядки очень строгие. Просто очень строгие порядки. Было к слову «Астана» просто добавить слово витесь «Остановитесь». Я вообще, почему такая фамильярность? Что значит Нур-Султан? Почему они назвали Нур-Султан Абишевич? Ну и казалось бы, ладно, к у новому... нас Город. Султан Света просто. Город Света. Почему бы нет? К званию рано или поздно привыкли. Ну, это ж сколько бабла придется потратить на все эти уличные указатели, табли. Никто об этом не думает. Просто никто об этом не думает. Думают просто, чтобы переименовать. Пички, вывески. Не я работает. помню свою панику, когда я, выйдя замуж, поменяла фамилию и в какой-то момент осознала, сколько документов мне придется поменять. Вот, например, в такой же панике сейчас все жители Астаны. Да, срочно паспорта не менять не будут, но на указатели это придется потратиться, и потратиться прилично. Казалось бы, ну почему просто не взять и не назвать честь президента из этого улицу, университет? А потому что их уже назвали. А как тебя зовут? Нурсултан. А где ты живешь? А, в Нурсултане, рядом с аэропортом Нурсултан. А на какой улице ты родился? Нурсултан. А где учишься? А, Нурсултан Назарбаев университет. А где встретимся? Слушай, давай у памятника Нурсултан. Все, Нур-Султан, просто не перепутаешь! Где же? Просто не перепутаешь. Да, ну на Нурсултан султан площади. И такой диалог вполне реален. Слава Богу, что в России можно ограничиться переименованием Владимира во Владимир в честь Владимира. А то бы мы тоже могли хайпануть. И ведь столицу Казахстана уже кучу раз переименовывают. В царское время это было Кмолинск. И вот все, теперь Нурсултан. Но зато теперь скороговорок уже Сайкипана придумает. Потому что, например, теперь жительницу столицы Казахстана будут называть Нурсултанчанка. Нурсултанчанки и нур из Нурсултана. А еще мне очень понравился флешмоб в соцсетях. Замени любое слово в названии фильма на Нурсултан. Нурсултан ДО. Очень много видео Нурсултанов. Нурсултан Абишевич меняет профессию. 50 оттенков Нурсултана. Или 50 Нурсултанов Серого. Единственное, что мне не очень понятно, слово Стана везде менять будет? Что тогда будет с Станой? Конец. А это вайн забыл. Смотрим. Пришел он на остановку. Мама говорит: не смотри, не смотри, он прищавый. Не смотрел, не смотри, он прыщавый. И подошел трамвай. Ну все, на следующей остановке тебя встретит бабушка, не переживай. Веди себя хорошо, ладно? Пока. Алло. Да, я вот только. И тут выхватили у нее кошелек просто. Просто человеку не повезло. Я посадила. На, просто, на! Не помогите! Не помогите. Беги, беги, братан, беги. А, беги, Форрест Гам, беги. Ирахим ее спас. Ее деньги, ее сумку. Да, да. Девушка, это ваша? Да. Не теряй. Спасибо. Она его обидела на остановке, а он ей спас деньги и сумку. Вот так вот. Социальный ролик тоже. Не судите книгу по обложке. Что в нем не понравилось? Супер вам приветули. Здравствуйте, супер вам приветули. Вау, вау, вау. Наташа в домашних кофте и штанах. Хорошо отселить мою лук. Великолепно. Хорошечно. <связывающий> а именно в таком вот... Ёб твою мать. В каждом ролике просто кто-то мыть гается все время. Прекратите. Далека Мы видео попадаешь. записываем. Наташенька, ты выглядишь. хорошо выглядишь. И смотрим. Просто нет косметики. Я просто саня домашняя. Сегодня я готовлю салат с тунцом и авокадо. Вау, вау, вот авокадо. А это вкусно, тунец, авокадо, рыба и херь. Да, да, это не тунец, это зелень, это салат. А где это, тунец? Этот, это, короче, сейчас будет магия. магия я смешиваю овощи и кукурузку, заправляю оливковым маслом и травами. меня жена заправляет травами. Все, ок. Потом... Он тоже пошутил, как и я шучу. Распределяю на две тарелки. Здравствуй, Инголоса. А я, Инстанка. Хорошо. Добавлять авокадо, зелень по предпочтениям. В конце тунец был а в банке. Тунец был в банке. И ролик последний. От Гарика. Сегодня будет номер «Своя игра». Рекламный ролик от Гарика. Не пропустите. Не пропустите. В Камеди своя игра. Точнее, твоя игра. Называется. Твоя игра. Твоя игра, твоя игра. Тогда же Царя, царя. Зайдите посмотреть у Гарика в телевизоре. Всем спасибо. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. До новых встреч. Ребята, будьте добрее к себе и окружающим. Всем пока-пока. Пока. пока. пока.